Совсем недавно познакомилась с продукцией компании. После ковида я очень тяжело перенесла, и получается очень много осложнений было. У меня болело и в правом, и в левом боку, и почки беспокоили, щитовидка, ну, и очень сильно беспокоила голова. Мне посоветовали принимать чай, а я сати. Я подумала и решила. Значит, два месяца я пропила этот чай. И заметила, что значит, я начала, во-первых, хорошо засыпать и хорошо просыпаться, бодрой и веселой. Энергия у меня увеличилась. Желудочно-кишечный тракт начал хорошо работать. Ну, как-то незаметно ослабли все боли в правом боку, в левом боку. Все как-то постепенно, боль ушла. Но самое главное, меня прекратила мучить моя головная боль, потому что она была просто невыносимая. И я просто перестала уже потреблять таблетки горстями, как это было раньше. Ну, а это для меня огромное счастье. Потом самый приятный бонус, который получился, даже неожиданно, я, я в принципе, не ожидала этого. И не, получилось, что я потеряла около 4 килограмм за эти два месяца, при, причем ничего особо не делая, просто пила чай. Вот. Сейчас я уже целенаправленно купила продукцию Energy, капсулы для бодрости и налаживания этого обмена веществ, вот эти вот витамины замечательные, это жидкое золото, как говорится, для восстановления всего организма. Ну и употребляю еще капсулы чага, это пытаюсь наладить всю свою, весь свой организм на правильное русло. Ну, что я хочу сказать, что я влюбилась в этот продукт, потому что этот чай, а я статьки, он не просто чай умный, он мудрый чай, он аккуратненько, нежненько очищает наш организм, а потом начинает решать все проблемы этого организма, и мы себя начинаем чувствовать здоровыми, крепкими и молодеем.